Дорогие друзья, уважаемые клиенты, партнеры, кто там еще, и коллеги. Годом новых перспектив, годом новых достижений. Блин, у меня рабочая сторона, вот эта. Успешно, я забыла слово. Продуктивным, успешным, плодотворным, все. Хорошо, я готов. Мария, не надо, я все сделаю. Осуществление, осуществление. Да вот с этим словом проблемы есть. Ага. Я поняла, Я поняла. Ага. там the Я никогда не задумывался над этим вообще. Вы... Годом. Г Годом. Г Годом. Да? Да, давай, на тебе, да. На. Ах, Мария, Мария. На самом деле я просто офигеваю. Я сейчас начинаю понимать, что вот это мы видим в этих видео, которые крутятся. Сколько работает. Чувак пишет, еду на съемки. Полдня съемок. И, и, и вот это, чтобы получить результат в 30 секунд, нужно провести столько работы. Я все. Я все. Да, да, да. Я не могу. Да. Я так, окей. Я за тормозин. Ну, вообще, я на пользу смотрю. Дело в том, что я пока с третьего пальца переключаюсь на камеру, я теряюсь вам. все Мы передали вам позитивную энергетику. С Новым Го... Ты где? Ты где? С Новым Го... Да. А чем мы, а мы орем вообще? А что мы вперед наклоняемся? Давай тысячу попыток, бедная Мария. С, С Новым годом! годом! С Новым Годом! Да.